Подставки вертикально-горизонтальные тип 4170 предназначены для удобного закрепления инструмента во всевозможной оснастке. Изготавливаются под хвостовики конусностью 7 24, 30, 40 и 50 для стандартов ГОСТ, DIN и стандарта МАСБТИ. Для удобства пользования имеется возможность закреплять оснастку как горизонтально, так и вертикально или установить две единицы одновременно. Применение этих подставок делает работу быстрой, удобной и комфортной, а также исключает повреждение оснастки и инструмента.